не поймут mm -hmm. на не подумают. Коробка надо Вот мы встретились снова, собрали свои чемоданы, все свое барахло. Белрус Саша, адский парень Дима. Мы избавляемся от лишних вещей, потому что мы сейчас поняли, что за багаж снимается дополнительная плата, но если она нам это надо, ну. Поэтому мы устроили балаган здесь и решили просто. Улететь в вост. Да ладно, может мы еще не полетим, неизвестно. Короче, надо все лишнее выбросить. Я не знаю, такое очищение просто прям. Меня аж душу, блядь. А сани все на раз два, просто. монстр какой-то. Безумная собака. Слушай, вот это все мусор, короче. Мы взяли еды, там какого-то барафаса притащили у нас яблоки еще остались, вода и, короче в итоге должен остаться маленький маленький ручный Владик потому что ВЗР ну, снимется дофига бабла за лишний вес и объем а у нас мало бабла и дофига барахла мало бабла дофига барахла смотрите что будет дальше понимаю что никогда в жизни больше не буду ни на кого работать только на себя серьезное решение зафиксирую да 20 сегодня 25 августа 25 августа 2 часа года. ночи 2 часа ночи мы в аэропорту к данском еще буквально 5 часов назад мы твердо решили твердо решили просто пришла мысля еще позавчера конечно Но сплюнуть на все ребята и сделать что-то по-своему по велению сердца Потому что мозг ищет комфорта и загоняет нас в такую задницу в погоне за этими благами земными, за этими деньгами фальшивыми. Тем более, откровенно говоря, ну в Польшу ловить нехер вообще. Да. А так как мы граждане мира, земля наш дом родной, мы ищем новый угол. Я думаю, да прибудет с нами сила. Пожелайте нам удачи.